закон второй – это закон причины и следствия закон причины и следствия гласит что каждое следствие в вашей жизни имеет причину он настолько важен что был назван железным законом вселенной он утверждает что все происходит по какой-либо причине вне зависимости от вашего знания о ней нет ничего случайного мы живем в упорядоченной вселенной, управляемой строгими законами, и понимание этого играет центральную роль применительно к любому иному закону или принципу. Закон причины и следствия гласит, что для успеха есть конкретные причины и что такие же конкретные причины есть для неудачи. Есть конкретные причины для здоровья и болезни. Есть конкретные причины для счастья и несчастья. Если в вашей жизни имеет место какое-то следствие, которое вам бы хотелось умножить, то нужно проследить его причины и повторить их. Если есть некоторое следствие, которое вам совсем не по душе, проследите его причины, а затем избавьтесь от них. Этот закон настолько прост, что многие не обращают на него внимания. Люди продолжают делать, или не делать, те самые вещи, которые приводят к разочарованию и несчастью, и винят в своих проблемах окружающих. Безумие определяется как выполнение одного и того же действия одним и тем же способом, и ожидание различных результатов. Мы все в той или иной степени замечены за этим занятием. Нам следует честно признаться в этой тенденции и справиться с ней. Есть одна шотландская пословица, которая гласит, Лучше зажечь одну слабенькую свечку, чем проклинать темноту. Будет гораздо лучше сесть и разобраться в причинах своих трудностей, чем печалиться и злиться по их поводу. В книге Притч Соломона сказано, что посеешь то и пожнешь. Эта версия закона причины и следствия также называется законом сева и жатвы. Он гласит, что пожнете вы только то, что посеяли, и что все пожинаемое вами сегодня, есть результат посева в прошлом. Если в будущем вы хотели бы снять иной урожай в какой-то из областей своей жизни, то должны посеять иные семена сегодня. Конечно же, это прежде всего относится к семенам разума. Наиболее важное применение закона причины и следствия, или сева и жатвы, таково, мысли есть причины, а условия есть следствие. Ваши мысли служат главной причиной условий вашей жизни. В вашем опыте все начиналось с определенной мысли, вашей или чьей-то еще. Все, что вы есть, и все, чем вы станете, является результатом способа вашего мышления. Изменив качество своего мышления, вы измените и качество своей жизни. Перемены в вашем внешнем опыте последуют за переменами в опыте внутреннем. Вы пожнете то, что посели. Вы уже это делаете. Вся прелесть этого неизменного закона заключается в том, что приняв его, вы обретаете полный контроль над своими мыслями чувствами и получаемыми результатами применяя закон причины и следствия вы приводите свою жизнь в гармонию с законом контроля вы сразу же почувствуете себя лучше и счастливее каждый из аспектов делового успеха или провала можно также объяснить действием этого базового закона посеяв нужные причины вы пожнете желаемый эффект производя высококачественные товары и услуги, в которых нуждаются потребители и за которые они готовы платить, и занимаясь их настойчивым продвижением на рынок, вы сможете их успешно продавать. А если всего этого не делать, то не будет и никаких результатов. Качественно выполняя работу и достигая результатов, требуемых для роста и процветания вашей компании, вы успешно продвигаетесь по службе и испытываете удовлетворение. Хорошо обращаясь с людьми, вы получите то же и от них. Вы всегда получите от жизни то, что в нее вложили, а вклад всегда находится под вашим контролем. Если данное видео было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока!